Здравствуйте, другие подруги! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Итак, перед вами еженедельный прогноз на камнях под названием Сбудется, не сбудется, получится не получится с подсказкой от больших астрологических карт. Итак, это прогноз для всех знаков зодиака. Начнем с огненных знаков. Это львы, овны. И стрельцы, что-то сегодня у меня львы вырвались вперед. Итак, дорогие мои, загадайте какое-то действие, какое-то вот событие, а я подскажу, в какой теме оно может прозвонить, оно может произойти. Ну, скажем так, вот... Вот смотрите, ну темы любви тут практически нет. Каких-то красных камней, розовый внизу под горизонтом, да. То есть, дорогие мои, кто-то из вас на выходных, возможно, попадет в какую-то самую немножко самую иллюзию. И понедельник еще вас будет будоражить. Хотя, может быть, это какая-то такая попытка что-то поменять, чья-то ну, какая-то информация может прилетела, и вы хотите что-то попробовать, возможно, или в своем творчестве, или в параллельной работе. Ну, скажем так, камень говорит, дерзай, пытайся, если что-то новое, да? Дерзай до среды что-то, попытайся открыть какие-то врата. Этот камень, скажем, центр недели рассказывает нам о о напряженной, плотной, надежной работе, которую мы вот не упускаем из виду, которой мы занимаемся. Вторая часть недели вообще говорит, кстати, что немножко эффект самоиллюзии там тоже может быть. Эффект самообмана в каких-то страхах и перестраховках, я бы вот так сказала. Также вторая часть недели многие из вас уедут какое то в поездку. Это, конечно, очень хорошо. Но что интересно, Тут сам за себя отвечаешь. Тут главенствует как бы не демон, не главенствует над этой неделей, неделей не ангел. Правда, глаз дракона тут есть. То есть сверху какие-то силы или снизу они наблюдают, а, а наделаете ли вы каких-то ошибок во второй части недели из-за своих сомнений из-за каких-то как фобий каких-то страхов вот тут очень интересно тут нету камня резкого такого рывка Это знаете как пойти выиграть сорвать бинго этого тут нету и вот еще раз повторю карта любви как-то вот что-то может быть может быть в первой части недели попробуйте что-то или помириться или что-то вот сделать связанное со словом мама что-то вот как сказать восстановить, соединить вот такое что-то. Но ну, может быть даже кому-то надо на кладбище съездить, если нет возможности на кладбище. Ну, дорогие мои, это тогда значит в церковь заезжаем за упокойную, у кого, к сожалению, уже мам нету. Вот тут такая история. И подсказки от Кассандры на три дня, дня недели, понедельник. Вот смотрите, очень подходит. Лунный камень, карта Нептуна, самоиллюзии, самообманы, эффект размытых может быть где-то границ, чего-то недопонимания, чего-то. То есть может быть, кстати, это подсказка, что таких четких, ну, вот таких стопроцентных планов, может быть, понедельник не стоит вот ставить себе, как бы обещать себе и миру вокруг. А также этот день, когда, возможно, вас, вы попадете на незапланированную какую-то небольшую тусовочку. Среда. Среда. Вот, смотрите, день, когда все получается на, даль, на, на дальнюю дистанцию, может. Или, может быть, в этот день кто-то из вас купит билеты куда-то или решит куда-то поехать. Чет... Чуть не четверг, суббота. А вот субботу «Держи ушки на макушке». Какие-то страхи будут обуревать, какие-то внутренние страхи, внутренние сомнения. Давайте посмотрим, что же с этим делать. Но ну, мои карты вам советуют «Меняйся, умей укротить в себе эти страхи». Умей сам самой себе, самому себе что-то сказать. Так это на пустом месте. Это такие сомнения, но я могу с этим справиться, я могу это укротить, я могу правильно и грамотно выстраивать какие-то цепочки в ситуациях и что тут переживать. То есть какие-то, я бы сказала, в этот день выключай ненужные сомнения. Вот день борьбы. Сам с собой или сама с собой. Это, конечно, самое сложное себя корректировать, дорогие мои. И обрати внимание, обрати внимание, что, может быть, в последнее время вы как-то надежды, ну, в голове перекладываете какие-то обязанности свои на других людей. А тот, у кого нет половинки, какие-то грезы. Это камень тоже каких-то желаний, романтических свиданий может быть. Но он такой... Пространный камень, камень фантазии, в принципе. Вот, дорогие мои, как всегда напоминаю, как всегда напоминаю, что личную информацию все-таки лучше получать на личной консультации. Итак, теперь на повестке момента земные знаки зодиака это тельцы, девы и козероги. Итак, дорогие мои, что же будет на этой неделе? У вас еще, все еще в вашем тригоне находится показатель демона, лилит, так сказать. Вот она вам ставит козни, она вас проверяет на вшивость, как говорится. Она вот может резко вас вставлять в внезапные ситуации, которые вы... В таких или никогда не были, или с какими-то новыми характеристиками. И что-то вас как, знаете, делай выбор, делай выбор, делай выбор. Вот не просто, я бы сказала, не просто. То есть умеете быстро среагировать и правильно принять решение. Вот такой совет вам на эту неделю, особенно. И давайте посмотрим, что же сбудется или не сбудется, то, что вы задумали. Ох! Мне нравится, что первая неделя особенно камень удачи, он связан какой-то, может быть, с нужным знакомством. Также до среды большая линия идет, большая помощь от высших сил, особенно пап предкам ваших вашего отца и деда по отцу вот оттуда идет такая молния прямо такой сгусток энергии они хотят чтобы что-то наконец-то или начали или сделали но может начать не факт сейчас все-таки такой ну, меркурий как бы может быть ну или они хотят чтобы что-то по второму разу начали доделывать то что вы когда-то начинали и бросили вот это точно это точно вам подсказка Потом каких-то резких взлетов, как бинго, каких-то выигрышей я тут не вижу. Я бы сказала так, что вторая часть недели пройдет менее напряженно. Вы больше будете как-то, ну, наверное, или это общение с природой, или наслаждение, что вот такое лето конкретное наступило. То есть вторая часть недели такая более, когда мы отдыхаем, или, может быть, знаете, когда все произошло в начальной недели и там мы выдохлись и просто вот уже плывем по течению как вот произошли ситуации так вот оно и есть и возможно тут надо подумать надо ли во второй части недели какие-то принимать важные решения нужно ли тут сделать какой-то выбор это очень важный момент да то есть вот тут как-то первая часть недели ты солист солистка а вторая часть недели ты или уже села в вагончик и катишься по ситуации, или отойди в сторону и посмотри, как это у других, а как это вообще и чем это пахнет, вот скажем так. Каких-то внезапностей, я надеюсь, ну, в смысле каких-то неприятных внезапностей я тут не вижу. И давайте посмотрим, что же карты говорят. Понедельник. Вот понедельник, вот тут день изменений, день каких-то, можно, рисков, каких-то видов изменений, экспериментов. Также тут зашифрованная прозерпина, она, в принципе, отвечает и за какие-то хорошие ситуации, связанные с медициной, или оздоровление, или какой-то новый правильный диагноз, или вот что-то такое вам наконец-то, кому-то из вас наконец-то откопают что-то к чему. То есть день... Под патронажем вот ангел-хранитель, как бы работа, и ангел, хорошая карта. Среда, среда, среда. Фортуна даст подсказку. Фортуна даст, скомпонует вам такую ситуацию, от которой вы только выигрываете, от которой вы только получаете или правильные знания, или правильный опыт в жизни, как вести себя в каких-то ситуациях, или в прямом смысле, может быть, как-то... Даже не знаю, хотя я сказала, вот бинго тут нету, но вот какой-то эффект бинго все-таки тут есть, как бы. Ну, это еще, наверное, первая часть недели, она срабатывает, как бы, значит, это первая часть этого дня. Все понятно, срабатывают какие-то бонусы, бонусы и пятница. Пятница хороший день, можно договориться, можно обсудить то, что вам выгодно. Можно что-то обсудить, связанное с дорогой, с машинами, с поездками. Можно закрыть какие-то штрафы, если, как говорится, кто-то уже накрутил, навертел. То есть вот вам кон контактный, контактный день. Возможно, в принципе, и связанное что-то с работой можно обговорить на будущее. И на что обратить внимание, дорогой мой, дорогая моя? Обратите внимание, вот точно, камень философии. Аметист, камень философии, камень трезвенности, трезвости. То есть эта неделя вам не советует выпивать. Если выпьешь, что-то нарушишь, что-то против себя сделаешь, вот скажем так. Да? Вот такая подсказка. И смотри в себя. Вообще смотрите, в принципе, это линия белых карт. Философская неделя. Вы получаете какой-то или шанс мощный в первой части недели, или такой опыт, который вам все равно, как бы вы на нем и деньги сэкономите, и здоровье, и нервы, и что-то такое. Может быть, что-то как услышите, подслушаете. Вот такая тут момент. Как всегда напоминаю, дорогие мои, что... Личную информацию лучше получать всего на личной консультации через WhatsApp, дорогие мои Ватсап пишем, ну или почта, или Ватсап пишет пишем слово консультация. А теперь на повестке момента наши воздушные знаки зодиака. Это близнецы, весы и водолеи. Итак, воздушные, что же там такое на этой неделе? Какие сюрпризы тут, возможно, как сюрпризы? Почему-то слово «сюрпризы» пролетели. Я бы сказала, что сюрпризы, возможно, начнутся со второй части среды. То есть вторая часть недели. Ну, с вечера среды, скажем так. Почему? Потому что вообще неделя насыщенная. Тема любви, но ну, тема любви, возможно, идет какая-то развязка, расхлебывание каких-то отношений вот в теме любви. В теме любви, возможно, первая часть недели немножко какое-то заблуждение, я бы даже сказала, когда вы понадеялись на, понадеялись на свою партнершу, на своего партнера, а вот как-то вот все сначала было красиво и блестяще, то есть понедельник день блеска. Смотрите, это такой типа перит, камень перит, который, он как золото блестит, но по факту это не золото. А сверху вот обложка красивая, сверху вот вау, да. То есть не кто будет знакомиться на этой неделе, дорогая моя молодежь, дорогие мои молодежь, ну тут не... Ну, не ведитесь на одежды, на балинсяги, не знаю, там на что, на филипляйновские какие-то шмотки. Может быть, это даже и не те шмотки, как вам покажется сначала. То есть, какой-то эффект обольщ... обольщения и самоиллюзии, потому что камень Нептуна выпал. То есть, вот тут сам не попади, сама не попади в то, что ты увидишь, а что вообще-то как бы и не так. Вот интересно, тут центр недели Марс. То есть все, можно разруливать все работы, все дела или вопросы, связанные с работой, с каким-то мужчиной. И вообще это камень энергии. Это говорит о том, что вот только к среде вы наберетесь каких-то желаний, эмоций, возможностей. И вторая часть интересная. Там, возможно, кто-то из вас поедет подписывать какие-то важные бумаги, оформляться куда-то, э, не боясь уже, не боясь делать шаг вперед, не боясь идти в какую-то перестройку. Это камень изменений, хороших, нужных. И выходные, а выходные такие фантазийные немножко. Ну, как сказать, ну, это не Нептун, это все-таки камень ближе к философии. То есть выходной можно фантазий, ну, как сказать, можно в будущее посмотреть, можно так четко, может быть, планы не все тут построить, но как-то пофилософствовать, что ли. А можно, возможно это общение с мудрым человеком, который старше вас вот в данной, вот в данной вот конфигурации. Какой-то важный, если вы будете на этой неделе ждать какую-то очень важную информацию, объявление вам какого-то вашего статуса, может быть, еще нет. То есть во второй части недели вы сами можете поменять свой статус через подписание каких-то важных бумаг, скажем, юридических. И еще хочу сказать, что на этой неделе не жди, дорогая моя, не жди, дорогой мой, помощи от умерших предков. И друзья, друг подруга, возможно, останется где-то позади в стороне и не впряжется, не будет помогать так, как вы хотели бы. И подсказки от Кассандры на 3 дня недели. В вот эта карта к нам выскакивает. понедельник «Фортуна». Вот фортуна, что бы ни произошло, даже если что-то вас немножко расстроит, вот как-то так, да, значит эта ситуация все равно пойдет вам в плюс, потому что это, это карта фортуны с чашечкой, то есть все, что не произойдет, оно вам на пользу пойдет. Среда, среда, не заблудись, вспоминай, может быть, свои старые четкие планы и их продолжай, не хватайся за новая подсказка и воскресенье, воскресенье, если какие-то бани, не увлекайся, какие-то опыты над телом не производи, какие-то видоизменения не экспериментируй, возможно, немножко пойдет не так какая-то ситуация, связанная с какой-то женщиной. Вот так. И, возможно, если это любовь, то как-то у вас будет немножко горький осадочек, что я хотела так, я хотела так, а произошло вот как-то вот не так. Да? И обрати внимание... Обратите внимание на то, что в жизни есть монотонные отрезки. Когда мы четко что-то должны исполнять, мы просто живем и исполняем, и делаем. И, возможно, в этот момент даже не, ну, не задумываемся, что... А вот этот настоящий миг, он прекрасен, и надо уметь ценить и настоящее, а не только ждать там где-то впереди, вот где-то там вот будет круто, вот там вот будет то. Наслаждайся тем, что есть. В общем, так. Вообще неделя очень интересная. Я, я бы даже сказала, что второй части недели у вас откроются какие-то знания, ну, как бы новое желание что-то изучить или какое-то новое видение каких-то ситуаций, на которых у вас уже, можно сказать, замыленный глаз. Ну как раньше говорили а теперь на повестке момента наши уважаемые водные водные знаки зодиака это наши раки скорпионы и рыбки Если вы загадали какую-то ситуацию на данную неделю, ну, давайте посмотрим. По теме буду объявлять... Ох, чуть не узкакал хотела ловить. Так, ну, скажу так. Какой-то период, э, ну, каких-то, может, неприятностей, треволнений, сомнений немножко уходит в прошлое. Вы его прошли, вы его прожили, вы уже отдали небу, как я говорю, небу и космосу, вы отдали какие-то свои эмоции, может быть, сомнить, сомнений, смогу, не смогу, и вы уже понимаете, что многое вы можете, все слепляется. Как ни крути, какие-то умершие предки чуть-чуть будут помогать. И вообще понедельник, вторник и среда интересный, но он родительский день, он такой камень материнства, что ли. Тут ну, соединение идет, да, соединение. Вот. Особенно хорошо, если мужчина смотрит в среду пообщаться с, побольше, дополнительно пообщаться с со своим ребенком, с каким-то, вот с кем-то. Хотя бы, если двое, то, возможно, со старшим, если двое детей, да, то тут такая подсказка. Вообще, вторник, среда, у вас, вы почувствуете прилив энергии, вот что-то захочется сделать, то, ох в руках так энергии, вот прям, понимаете, ух, что-то хочу, я прям руки чешутся, да. Засучите рукава, возможно, это надо наконец-то вступить в период монотонного ремонта монотонного сделать то, что было запланировано вообще на лето. Да? Наконец-то начните. Это по-любому будет работать на вас и как перестройка, как вот вы меняете к лучшему, вы приносите жертвы с точки зрения астрологии. Пора входить в этот период. И ничего, вот как мы там с мужем сейчас забор начали делать, да? Ничего, будете поцарапаны, покоцаны, как говорится. Ничего страшного надо делать. Не сиди синим, вот что-то делай. Вот из того, что старое надо, вот старые планы, загляни в старые планы, я бы так сказала. И дракона глаз ну, он просмотрит как-то. То есть, если камень вот так вот у нас пролетел, то, видать, Дракон не увидит каких-то, наверное, что, больших ошибок в вашем поведении в данной неделе. И еще хочу сказать, немножко делай спонтанно, стримглав, я бы сказала, стримглав. Вот так раз, мысль долбанула, иди и делай. Тема любви, тема любви, ну, может быть, вторая часть недели, да. И какое-то объявление, какой-то ситуации, кто-то что-то хочет объявить, или вы хотите объявить, ну, тогда только понедельник тут получается, вот. Такое интересное тут. Интересно, дорогие мои. И подсказка от Кассандры. Понедельник. Понедельник удерживает что-то. Это карта потери. Такая, можно сказать, немножко негативная карта. да? Не зря вот тут на границе с понедельником лежит камень демона. То есть понедельник может дать... Эффект потери кого-то. Я бы даже сказала, не то, что там чего-то. Но ну, на всякий случай держите свои гаджеты, телефоны. Что у нас сейчас самое ценное из вещей? Это наши телефоны. Держите под присмотром. Среда. Среда. Карта фортуны. Фортуна. Может быть в каких-то идеях, как я сказала. Вот что-то такое. В Во воспоминаниях правильных. Воспоминаниях, чего же было недоделано позади. Вот тут интересно. Также, возможно, вы неожиданно попадете на какую-то вечеринку, на какой-то сабантуйчик, ну, такой, ну, такой, который вам нужен, я бы так сказала. У девушек, может, это какое-то интересное свидание, в принципе, тоже, наметки, наметки. Это когда наметки, это когда кто-то сказал, ой, слушай, я тебя с таким познакомлю, вот я тебе, я... можно я твой телефон там кому-то там своему очень хорошему сослуживцу да, вот, вот такая история может быть. И суббота, суббота, хороший день пообщаться, какие-то договора можно продолжать. Особенно, видите, доделывай, делай, общайся, вытягивай старых знакомых, старых друзей, доделывай что-то, а может быть надо куда-то съездить, куда вы кому-то обещали куда вас зовут и наконец-то ну соберитесь и тогда глаз дракона вот этот камушек он так прокатился видите прокатился он и значит дракон посмотрел сверху как бы как как жизни как вот судьбинушка и подумал ну молодец она все сделала правильно или но ну, молодец он все вот рационально как-то вот все разложил свои ситуации по полочкам и Обрати внимание, обрати внимание камень любви, очень интересно, камень общей удачи. То есть тут, возможно, дорогие мои, особенно скорпионы, за сложными какими-то ситуациями, но в этом какая-то есть нормализация и стабилизация будущего. Вот Уж извините, так вот скажу. Как всегда объявляю, кто не поставил лайки, ставьте лайки. Кто хочет, но еще не подписался, прошу вас, подпишитесь на канал, потому что больше смотрят без подписки. И до встречи. Дорогие девушки, девочки, молодые женщины и всякие женщины. Дорогие мои девушки и женщины. Если вас заинтересуют такие вопросы, вот такие вопросы. Вопрос номер один. Любит ли он вас? Вопрос номер два. Есть ли у него другая? То есть, есть ли у вас соперница? Вопрос номер три. Что ему в вас не очень нравится? А может быть, все нравится, допустим, да? Вопрос номер четыре. Хочет ли он быть надолго с вами то есть статусность ситуации скажем так вопрос номер пять как вам правильно с ним себя вести чтобы там может быть ну, чтобы все стабильнее было да вопрос номер шесть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 Также я дам вам подсказку, где находится ваш ангел и что надо делать, чтобы ангел чаще вам помогал и защищал вас в каких-то, любых вообще в ситуациях. Да? И еще хочу добавить один из двух этих вопросов вы можете заменить по своему желанию. И вот если вас интересуют, интересуют такие вопросы, вы мне просто пишите на WhatsApp слово «вопросы» или «вопрос».